А я вот от берега бежала и булькнулась. А, сейчас на счет пять. На счет пять. Давай за подписчиков. Раз, два, три. как и вас ребята, Сейчас вот туда Oh, my God. Фига я вижу. Ну, я иду к ней. А, тут? Ну, ладно, я могу к Жанне О, не, не надо, ребята. Ну, конечно, не очень такая съемочка, но прикольно. А, сейчас я тебе брат. А? Всем привет. А я сейчас тебе аппарат передам, твой. Я, я Иди. держи телефон. Держи телефон. Подожди, сейчас, я зашла и все.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 Положите датчик. Камеш возьму еще. Ребят, сейчас на камень Извините. Да блин, я камень чувствую на камень.